Всем привет ребята, это ТОП ДОТА. И сегодня у нас второй выпуск мифов дотанчика. Первый набрал уже какие-то невменяемые просмотры, что то около 300 тысяч. Так что я справедливо подумал, что вам эта тема зашла и нужно пилить еще. Так что можете поставить лайк на этот ролик и следующая часть не заставит себя ждать. Поехали! Дота 2 House это отличное место, чтобы выиграть вещички по доте 2. Здесь есть куча интересных режимов – спинкин, трипл, сундучки, дабл и прочее прочее прочее. Баланс можно пополнять хоть скинами и даже получать бонусы абсолютно на халяву. Ссылочка в описании. Ну и напоминаю правила для тех, кто не видел первую часть. Сначала я называю миф, потом даю вам секунд 5 на размышление, и вы пишите в комментариях, что вы думаете. А потом я говорю, правда это или чистейший бред. И начнем мы с простенького. Итак, говорят, что снайпер своим ультимейтом может сбить прыжок Хускара. То есть, по сути, одна ульта контрит другую ульту. Как вам такое? Правда или дичь? И правильный ответ. Правда, Все именно так и работает. Не совсем понимаю почему, но летящий на вас хусик может быть остановлен точной дедовской пулей. Так что если во время каточки вы заметите хитрого хускара, бегущего в вашу сторону с рэнджа, то самое время зарядить в него немного пороха. Следующий миф у нас про Тинкера. Его ультимейт, как все мы знаем, перезаряжает его скиллы и предметы, но имеет некоторые ограничения. Например, Медас перезарядить у вас не выйдет, как и кое-что еще, Сколько бы вы ни старались. И вот он, прямо здесь вырисовывается наш следующий миф. Он гласит, что Тинкер может своим реармом перезарядить Бладстоун. И как обычно, парочка секунд на подумать. И ответ – да, может. Тинкер реально может задынаиться Бладстоуном, резнуться, прожать реарм и задынаиться еще раз. Вроде бы бесполезная на первый взгляд инфа, но на самом деле юзать ее можно. Ведь если приходится дефить хайграунд и байбекаться, то лучше лишний раз не отдавать бабки за свое убийство. По-моему это очевидно. Ну и третий миф, очень странный и довольно непонятный. Хз, кто вообще додумался его проверить, но все же. В общем, он нам говорит о том, что если Тускар возьмет к себе в шар Джаггернаута, который крутится в Блейд Фьюри, то Джаггер продолжит крутиться, хоть и будет неуязвимым и спрятанным в снежке. Жду ваш ответ. И да, это тоже правда. Такой вот у нас сегодня правдивый выпуск. Не знаю опять же почему все это именно так странно работает, но как вы понимаете, это может быть очень полезно. Например такая ситуация. У вас с братьюней джаггером мало хп, а противник фуловый и стоит рядом с вами, мудузит вас по лицу. Джаггер начинает крутиться, вы берете его в шар и противник начинает охеревать от случившегося. Хп у него кончаются, вас не видно, бить нельзя, все в шоке. А если начинает убегать, то сразу кликаем по нему в догонку и не отпускаем. Изи килл. Ну и на этом на сегодня все. Но совсем уже скоро, возможно даже через несколько часов, выйдет еще один видос, который должен был выпуститься вчера, но, к сожалению, не успел. Так что ставьте лайк, если хотите больше видосов и больше крутых мифов. Пишите какие-то свои, если хотите попасть в ролик. Ну и подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Удачи!